Хибуси Джизо. Я сразу предупреждаю, что эта легенда про еще одну статую Джизо настоящий сюр. Так что не пытайтесь не отыскать никакого смысла, просто наслаждайтесь этим божественным откровением. В Нижнем Ибану в Яхатадзаки есть такое место, дом Джизо. Это святилище в один кен, а в нем сидячая статуя джизо, высотой в один сяку восемь сунов. И статуя ученика дьодзуки в полный рост. Предсказательнице из храма на канонмы Маненди было такое откровение о том, как появилось это святилище. Записано оно в 1153 году. Четыреста двадцать лет назад я убегал от вассалов Монева и добежал аж до Яхатаща. Преследователи не отставали. И я спрятался в лесу, а потом убежал дальше, на гору Яхатадзаки, и спрятался там. Преследователи меня и там нашли. Когда они меня окружили, я использовал искусство левитации, Взлетел, как дракон, и спрятался в черной туче. Преследователи метались, как глаза баклана в поисках рыбы. И тут я вспомнил о своих трех учениках и шестнадцати друзьях, и в заботе о них спустился вниз. Мои преследователи снова меня окружили, и я в отчаянии спрятался в долине, разжег огонь, прыгнул в костер и покончил с собой, превратившись в пепел. Но преследователи об этом не знали и продолжали поиски. Мои 16 друзей об этом услышали, вытесали мою сидячую статую и статую моего ученика Дёдзуки в полный рост, установили их в святилище в один кен и в память обо мне написали на тысячи маленьких камешков сутры. Но нынче об этом джизо совсем забыли. Как долго я хотел поведать хоть кому-нибудь эту историю. Словами не выразить, как я рад, что вы здесь сегодня собрались. Если вы будете почитать этого джизо и содержать это святилище в чистоте, я открою вам место, где зарыт квад. Я не простой джизо, а хибуси джизо.